Мечта уже осуществлена в какой-то степени Василия, да, его амбиции а, были обоснованы, мы увидели в поединке. И действительно он стал а, современным рекордсменом. А, более того, а, таких случаев, да, когда одно поражение и одна победа на профессиональном ринге, ты еще раз получаешь шанс боксировать в чемпиона мира. Я не знаю, когда такое в ближайшее время будет. Так что я думаю, этот рекорд не скоро кто-то побьет. Всем это интересно, Кто, что дальше, с кем боксировать дальше. Ну, конечно, можно обращать свой взор на других чемпионов. Это Евгений Градович, который уже сказал о том, что он не против боксировать с Василием и что такая возможность будет, но только не в этом году. И я думаю, с учетом всех обстоятельств бой украинца Ломаченко против россиянина Градовича будет особое внимание иметь. Вот, ну а самая большая звезда это сейчас Нанита Данейр, это филиппинец, который можно считаться в общем-то Мэнни Пакьяо номер два и он достаточно известен в Америке и он действительно классный боксер, мы его помним по поединку против еще одного украинца Владимира Сидоренко, вот и поэтому там остались вопросы хотелось бы, чтобы Василий встретился с Нанитой Денейром. Это действительно, вот это будет мега-файт. Потому что сейчас Василию нужны бои с известными боксерами. Те, кто привлекает внимание не только у нас, а в первую очередь в Штатах. Потому что, как ни странно, вечер бокса, где один бой был чемпионским, это Рассел Ломаченко. И он был каким-то главным боем андеркарта, но не главным боем вечера. Вот, и мы видели полупустые трибуны. Это немного неприятно. Но Василий выбрал такой путь. Он понимает, что несмотря на все свои регалии там, в любительском боксе, в Америке пока что о нем мало кто знает. И бой с Расселом тоже, наверное, не помог там, сильно э, поднять свой рейтинг, потому что Рассел тоже не особо известный боксер. Но в любом случае на него уже специалисты обратили внимание. Так что я думаю, в ближайшее время мы будем видеть какие-то... Бои с более серьезными громкими именами Виттископ спортивный видео.